Евангелие от Матфея, глава 3 В те дни пришел Иоанн Креститель, проповедовавший в пустыне иудейской. Он говорил, «Покайтесь, ибо Царство Небесное близко, это о нем», — говорил пророк Исаия, — «голос раздается в пустыне, восклицая, подготовьте путь Господу, проложите Ему тропу прямую». Одежда Иоанна была из верблюжьей шерсти, а подпоясывался он широким кожаным ремнем, питался же он саранчой и диким медом. В то время люди отовсюду приходили послушать его, из Иерусалима, из провинции Иудеи из всех селений Иордана. Иоанн крестил их в водах реки Иордан, и они исповедовались в своих грехах. Увидев, что много фарисеев и садукеев пришло, чтобы принять от него крещение, он сказал им, «Отродье змаиное! Кто предупредил вас, чтобы вы бежали от приближающегося гнева Божьего? Докажите, что вы действительно раскаялись, и не думайте, что достаточно вам будет сказать себе, «Наш отец Авраам! Я говорю вам, что Господь может вот эти камни превратить в детей Авраамовых!» Топор уже готов убить деревья. Всякое дерево, которое не дает хорошие плоды, будет срублено и брошено в огонь. Я крещу водой в знак покаяния. Но тот, кто придет после меня, сильнее меня. Я не даже нести его сандали. Он будет крестить вас огнем и святым духом. В руке его будет лопата, которой он отделит зерно от мекины. Он соберет хорошее зерно в свою житницу, а Микину сожжет на неугасимом огне. В то время Иисус пришел из Галилеи к реке Иордан. Он пришел к Иоанну, ибо хотел, чтобы Иоанн крестил его. Но Иоанн попытался удержать его, говоря, «Я должен креститься у тебя, так почему же ты пришел ко мне?» В ответ Иисус сказал ему пусть пока будет так, ибо положено нам выполнить все, что назначено Богом. Тогда Иоанн дал ему креститься. И Иисус крестился, а когда он вышел из воды, небеса разверзлись перед ним, и он увидел Духа Божьего, спускавшегося на него, подобно голоду. И голос с небес провозгласил, «Вот сын мой возлюбленный, которому я благоволю».